Здравствуйте, уважаемые наши друзья и подписчики. В этом ролике я дам 13 советов, 13 ä, правил, 13 рекомендаций, которые помогут вам быстро раскрутить видео. Итак, по каждому, по каждому совету у нас есть сопровождение в видеоролике, то есть там, где есть синенькие значки, соответственно, там мы уже записали видеоролик. Например, то есть первый совет – это. Ваше ключевое слово для видео должно быть низкочастотным запросом. Что такое низкочастотные запросы? Переходите к нам на канал и видите, как мы здесь рассказываем подробно, как заниматься продвижением по низкочастотным запросам. Второй совет. Вы должны назвать ваш файл, то есть ваш файл вашего видеоролика, назвать так, чтобы этот файл, этот видеофайл содержал ключевой запрос. По этому, ви, по этому э, пункту у нас тоже есть видео в школе видеоблогера, посмотрите, как, как назвать файл видеоролика для оптимизации видео. Следующий совет – это ролик должен быть коротким. У нас есть, опять же, видео о том, какая оптимальная длина ролика да, для, для продвижения. Посмотрите это видео, сразу как бы станет понятно. Я сказал бы, что оптимальная длина это до трех минут. Все ролики, которые там минута, две, три, они более-менее смотрятся. Все остальное 20 минут, 30 минут, час, полтора – это все трэш и люди сейчас не готовы, если они вас еще не знают, не готовы менять свое время на ваши ролики. Дальше обязательно сделайте а, цепляющий заголовок, да, то есть сделайте цепляющий заголовок. Мы специально подобрали для вас 21 способ написания ярких и цепляющих заголовков. Посмотрите, они также идут по карте, очень популярны, здесь я рассказываю, там все в принципе понятно. В следующий момент, вы должны написать подробное описание для вашего видео. Что это значит? То есть, в принципе, это должна быть некая транскрибация вашего видео и под видео должен быть текст. То есть, кто не хочет слушать, может прочесть. там Кому-то лучше заходит информация. И более того, если вы еще сделаете грамотные субтитры, то эти субтитры можно перевести и это позволит людям, которые не знают русского языка смотреть ваше видео на языке, который э, их родной. Потому что YouTube при помощи Google очень легко это все все переводит. Дальше. Правильно выберите категорию. Что это значит? Вот наше видео, что вы сейчас смотрите, это категория обучения. И, соответственно, когда я буду ставить ролик, ставить, заливать его, да, соответственно, я поставлю этому ролику категорию обучения. Это важно, потому что, если я забуду и поставлю там люди и блоги, то э, это очень сильно влияет на ранжирование. Дальше. Правильно напишите метки или теги, ну, как, как кому угодно. Мы опять же здесь написали целый ролик, зачем теги Ютубу, как подобрать ключевые слова, как их сюда поставить. Посмотрите, этот ролик тоже будет полезно. Опять же, сделайте цепляющий заголовок, это мы уже говорили, нарисуйте яркую обложку. Что это значит? Посмотрите на наших каналах вот такие вот яркие обложки. Видите, они яркие и на этих обложках видно, что где и как это будет. Когда эта обложка, допустим, мы делаем а, анализ там любого там либо салона красоты, либо чего, у нас эти обложки могут появляться в похожих видео, это тоже важно. И посмотрите, вот, допустим, моя обложка, а вот обложка конкурента. Разница, как мы видим, очевидна. Следующий момент – это разошлите а, добавленное, добавленное видео всем. Расшарьте его. То есть, когда мы заливаем видео, у видео есть такая штучка, называется поделиться. И вот здесь можно поделиться в социальных сетях: везде, везде, везде. Расшарьте, покажите друзьям, не стесняйтесь, показывайтесь. Те, кто не хотят смотреть, это в принципе может ваши не друзья. Поэтому э, разошлите видео всем, это важно. Добавьте видео в плейлист, тоже важно. Да? Почему? Потому что здесь. Вы должны видео группировать, то есть, допустим, у меня видео по анализу сайта или по анализам сайта в одном плейлисте, видео для сайта в другом плейлисте, ошибки начинающих видеоблогеров в третьем плейлисте, советы начинающим в четвертом, да, соответственно, когда все сгруппировано, становится интересно. Следующий момент, а, получите обратные ссылки на ваши видео. Что это значит? То есть, YouTube, поиск YouTube делает. А, ранжируют точно так же, как и все статьи, то есть, или там а, страницы любого сайта. То есть, соответственно, если вы сейчас возьмете и а, на ваш видео будет настолько качественно, что его будут встраивать к себе сайты, его будут встраивать к себе в плейлисты ваши подписчики, либо а, на него будут ссылаться как на пример, да, или антипример все равно там, да, соответственно, получается в этом формате они получат ссылки и это э, даст обратные ссылки на ваше видео и даст ему прирост. Э, следующий момент – это используйте обязательно инфографику, качественный, да, текст и звук. Что это значит? То есть, когда вы будете использовать инфографику, это э, чтобы было понятно, допустим, мы смотрим наше видео, смотрите, я разговариваю и использую инфографику, да. То есть, у меня тут вот есть текст, видео, инфографика. Я делаю, кто я, что я вставляю сюда качественное видео, Обратите внимание, не, не снятое на телефоне, да, а качественное видео. Я ставлю сюда инфографику, я ставлю сюда э, тексты, я э, это все доношу до своего потребителя, до клиента, дублируя э, еще не только голосом, но и текстом. Это делает видео более сочным и более качественным. Ну и э, последний тринадцатый совет, это, наверное, просите, да, и получите. Просите поделиться вашим видео, просите подписаться на ваш канал, просите поделиться вашим э, э, видео с друзьями там с кем-то там и просите поставьте лайк. Если вы просить не будете, никто вам ничего не сделает. Поэтому если вам эти советы помогли, поделитесь с друзьями, поставьте лайк, посмотрите это видео еще раз, посмотрите под видео будут ссылочки на все эти ролики с описанием. да. Я постараюсь в ближайшее время сделать дополнительные ролики, чтобы по каждому из 13 пунктов был еще дополнительный видос, и вы сможете всегда обращаться на наши каналы. У нас есть канал ⁇ Бесплатная школа видеоблогера ⁇ у нас есть видео для бизнеса, и, конечно же, бутик идей там, где я рассказываю, показываю и делаю анализы и аудиты сайтов. Приходите, подписывайтесь. Всего доброго. До свидания.